Снова всем welcome, это снова я на этот раз я нахожусь в Китае вот в таком вот номере немаленьком вполне все норм. хороший телек, просторно кровать просторная здесь курить правда нельзя, но я не курящий поэтому мне нормально вид из окна 21 этажа это гостиница Holiday-in. Вполне нормальный вид, скажу вам. Продолкна немного грязноватый, а так в целом норм. Кондиционер работает. Тут даже есть небольшая гардеробная. И также ванна. Ванна, пожалуйста. Душевая и туалет. Тут вот цивильненько выглядит. Здесь вот можно погонять. Ну, если вам как бы нужны покрепче, напитки надо идти в бар. Также здесь на 21 этаже лаунж находится. Я сейчас покажу. Здесь Executive Club. Можно винишко выбрать себе и посидеть с хорошим видом. Lounge. Вот вид с обратной стороны. На Шанхай. Полей много и домики такие. Есть маленькие, есть большие коттеджные, прям вообще. Китайские вазы. Династии какой не знаю. Ну, в общем, здесь на новостройке он строится даже. Кстати, телефон а телефон кстати вот написали там сверху что меня удивило мы пока ехали сюда вот под палатной трассе там атомная электростанция стояла прямо рядом с городом китайцы конечно молодцы Пофиг на все рифтовой там-то гор какая-то еще скульптура мы приехали сюда на этот б. Аэровоксечан 2018. Будет поехать в конференц-зале. Конференц-зал на втором этаже, попозже. Мы... Вот здесь мы план. Тут, а там, где мы находимся, тут еще разные есть офисы, пол. Так далее. будет да, он будет в холле вот здесь. Плохо. Мандаринчики не настоящие. Классика. Выглядит прикольно. В общем, здесь такой вот неплохой лаунж на первом этаже у них. Красиво все так оформлено люстры, типа из хрусталя, но может и стекло, бананы тут растут, разного рода картины, как это выглядело раньше. Снегу, а может просто старый Китай, какие скульптуры КНР Еще здание Family Mart. Очень известная сеть в Японии Также и в Китае ее можно найти, как вы видите Ветрище сильные. Погода классная. Такой погоды не хватает в Японии. Чтобы не сильно жарко, не сильно холодно. Елки до сих пор не убрали. Их это Рождество китайское.